Добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня у нас как бы, как получить сдачок розовый чай уровень 1 и 2. Тот раз я рассказывала, а в этот раз я уже конкретно покажу, как его получить покажу. Потому что добавили локацию, ищу иду в природе, собираю урожай, выращиваю. Ну, давайте отправимся на него, на эту локацию. Вот. Но перед тем, как мы на нее зайдем, поставь лайк, подпишись на канал, и мы начнем. Так, вот она, эта локация. Уготовист, восхитительно. Моя бабушка называет его забытой поляна. Разве у тебя не перехватывает дух от нее? Раз уж ты здесь, ты не против помочь ли кое с чем? Я заново открываю комнату чая из лепестков рос, но мне нужно пополнить запасы. Так, к счастью, все, что нам нужно, есть здесь. Это идеально. Посмотри, что ты можешь добыть, а я награжу тебя. Итак, у нас есть какие-то камушки. Розовый кварц можно использовать, чтобы открывать особо предмет в магазине Баржа. Получи больше, помогая развивать получение, которое каждый день появляется в Барже. Это что? Пуговицы можно использовать, чтобы открывать потрясающие предметы. А в магазин в магазине Забытая поляна зарабатывает пуговицы, обменяя их поляне. Да что? А это лесосовый Здесь ты можешь Построить Наприятие угу. Так Вау Как красивая поляна Я В просто Так, КВД Лукас Какой-то там, да? Лукас, Лукас Ну-ка иди сюда -с. Так, Нукас. Ой, почти забыл. Тебе нужно будет захватить инструмент, чтобы начать собирать все замечательные вещи. Один из этих должен быть должен сотворить чудо. Только помни, они не вечно. О, привет! Меня зовут Лукас. Я видел, как ты суетишься, приехал с тобой познакомиться. А будучи пчела, господи, сегодня я ищу за колдуном пчелиный боск. Если ты найдешь и вернешь мне, я награжу тебя кое чем особенным. осторожно с этими. Пчел. А теперь попробуй окрутить. Ули с помощью твоего дымаря, чтобы добыть немного запасов для комнаты, чайпить и запись розового. Пошлите. Он так бегает, прикольно. Так, идем члены Ули. Идем к нему. А типа собирается, да? Жидкое маточное молоко собр... В О, покажи-ка, что ты нашел отнеси это на привалок я посмотрю, что я тебе за находку ну давай, давай, давай вот это что привалок вот это я а, продать да? продать же, да Ладно, давай-ка глянем. О, идеально. Мы можем использовать это для комнаты чая из лепестков розы. Вот возьми за твой труд. Магазин Запотополяна. Вот. Уровень 1. 6220 пуговиц гриб какой-то мебель вот короче ну прикольно а уровень 1 я так понимаю у этого продается баржа баржа баржа крылья ты спросишь улья почему бы тебе не взять виллы со а стеллажа для инструментов и направиться к обычной Крылья прикольно. Виллу взять, виллу. Кашлен грядки. виллу. Вил, крепкие вилы, свой вилл. Следи скажи. <с>? Не, мне такой не надо, а то вдруг это что-то с подвохом, да. И потом это прикольно огород о, прикольно картофель в городе, нем редкий предмет о, покажу, ка что ты нашел от хорошо как скажете мне вообще не жалко вообще Итак, отнесем вот это сюда. Да? Да. Это сюда. И продать. О -о -о. Поляна зовет тебя, Родиан. Продолжай находить вещи для комнаты чая записков розы, открою тайны этого места. Угу. Ну да, прикольно, прикол. Как, как это убрать в но ну, мне не нужно тут это. В итоге вот этот вот штучек у нас ноль. Вообще, обновление прикольное. То есть, где зачок уровня 2 непонятно, можешь накопить надо на него, потом накопишь на другой. Вот. Вот так вот. Тут говорю, маленько. Опа. Это что? чуть чуть такое? Да, да. Какие-то глаза мистические, но они мне не нужны. А это что за магазин? Магазин. А, ну это это. Ну, собственно, на этом все. Так, на этом все. Надеюсь, это видео для вас было полезным и информативным. Ну и на этом, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.